поступил вопрос как подойти к девушке ну вопрос такой явно же у вас стеснение останавливается да? как не стесняться подойти к девушке ну, не стесняться не получится надо это, с этим стеснением вам справиться ну первое что можно сделать назовите 15 предметов которые вы видите и сразу же идите к девушке конечно если вы не знаете чего сказать то тогда нужно потренироваться что вообще можно говорить девушкам но вопрос да, звучит по другому знаете вы что ей можно сказать чтобы познакомиться ну и третий вопрос а принимаете ли вы себя если у вас постигнет неудача если девушка скажет нет вы мне мужчина не интересен тогда возникает вопрос а самооценка и оценка вас других людей Итак, тогда вопрос это три как справиться с теснением, это выключить вопросы, назвав 15 предметов, которые вас окружают, подобрать слова. Хоть какую-то заготовку нужно иметь. В любом случае нужно, причем несколько заготовок, нужно их протестировать на ком-то, как вообще они звучат. Но если хотите вы научиться принимать себя в в чужих глазах, принимать чужую оценку, да и свою самооценку, подходите к зеркалу и начайте кривляться. Скажите эти слова с улыбкой, скажите эти слова со злостью, с раздражением, с яхитством. Потренируйте разные свои, свои состояния. И когда вы научитесь принимать себя такими, какие вы есть, то, я думаю, проблем под этих девушки никакой не будет. Нет, вы, конечно, начнете еще думать, а если вот это, а если вот то, а через 15 минут попозже. Задайте себе вопрос, а не сливаете ли вы свою жизнь и только лишь из-за того, что вы можете выглядеть смешно. Я думаю, что успешные люди, которые научились себя принимать в разных ситуациях, и не сидят, и не мнутся, или там, не стоят, не мнутся, а берут и делают. Да, когда-то получается, когда-то нет. Нужно набрать опыт успешных подходов и отрицательных, ну скажем, там, негативных. И самое главное научиться себя в них принимать. Действуйте, получайте от жизни результат и будьте счастливы.